Состояние сдавленности горла называется рабский ошейник. То, что произошло на руне Геба, это знак руне, от руны, вы не свободны. У вас есть, это даже не добровольное обязательство. Это обязательство по необходимости. Осознайте себя сейчас, чьим рабом вы по-прежнему считаетесь. Я понимаю, что вы так не считаете. Но возможно в информационной подложке мира кто-то зафиксировал свои права на вас и эти права учтены и на вас стоит печать, соответственно. Что означает это с энергетической, с информационной точки зрения ощущение сдавленности поешутки, Что означает сама этимология арабский ошейник раб это тот, кто не имеет прав. Права в оккультном смысле имеет тот, кто имеет жизненный опыт, то есть бытийную массу, отработанную, освоенную, осознанную. Если стоит рабский ошейник, стоит запрет на получение опыта, то есть переживания это есть, но в опыт они не ложатся, места нет. Значит, соответственно, кто-то накладывает определенную печать, и она запрещает формировать опыт как свое достояние. Весь этот опыт достается, например, хозяину эгрегору какого-то. У человека не достается ничего. Руна Геба взвешивает тебя, смотрит на тебя и говорит, ты не свободен. Запрет стоит на получение опыта, стоит запрет на развитие надо хорошо оценивать свою жизнь, очень хорошо ее понимать, без лукавства. Посмотрите в доме, может быть где-то есть оккультная символика, еще осталось валяться где-то. Возможно рядом с вами находятся люди, которые делают вас эгрегориально зависимым. Здесь от Руны Геба вот этот знак воспримите как очень Серьезный. Руны вам не отказывают, они говорят, мы будем работать дальше. На втором эти там есть все инструменты, но эти инструменты, но они могут быть очень болезненными, коллега, очень болезненными. Если сейчас на первом эти, вы эти силы не раскроете в себе, дальше они будут просто вырываться из разума следующими рунами. Это болезненно бывает очень и физически и духовно очень болезненно, когда осозна... ос... Ос... осознание собственной никчемности, <laughs> это бывает очень тяжело, особенно если до сих пор ты считал совершенно иначе. Обидно это слышать от богов, обидно это слышать от близких людей, обидно получать жизненные уроки, которые тебя как дурака носом тыкают постоянно в одно и то же. Смотри, смотри, нюхай, все твое, не чужое. Поэтому разбирайтесь сейчас, пока мы еще на первом эте, серьезно посмотрите на свою жизнь и на свое пространство, в котором вы находитесь.